Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди и добро пожаловать на обзор Варка по 297 ЦЗСК 2 k 5 Ричус. Это у нас был в 2005 -м. Чехословацкий competition Карта очень крутая, рекомендую вообще все ЦЗСК, что найдете поиграть. Здесь у нас, в общем-то, плазморан, имеется одна граната. Карта достаточно интересная в плане роута, по крайней мере, должна быть. Ну и давайте посмотрим. Так, сейчас я проверю, все все работает. В общем-то, здесь нам надо, очевидно, плазмить по оранжевой, да? Давайте так и сделаем. Долетаем до платформы. И платформы, на которых можно стоять сделанные серые такие вкладыши. То есть по серым можно прыгать, по не серым нельзя, там уже телепорт. Здесь мы, значит, просто можем прострейфить, можем по, по этим рампочкам прыгать. При том, что аккуратнее здесь можно провалиться. С буста долечу. Поднимаемся здесь наверх. Далее нам нужно туда, то есть ну, по, се... по оранжевым стенам мы как бы двигаемся. Все в порядке. Так, теперь сюда. Здесь можно наверняка набрать чуть-чуть скорости побольше и просто с туда залететь в ЦПМ. Но мы, естественно, этого делать не будем. Возьмем сюда, здесь падаем вниз. Здесь можно сделать при приземлении ГБ, либо просто начинать стрейфить. Тоже такой прямой поворот. И граната, нам надо наверх. И, собственно, финиш. Такая вот карта. По идее, небольшая, проходиться должна быстро, секунд 20, наверное. Не знаю, 20-25 я ее не играл, но по роутам могу предположить, что, естественно, тут нужно все нон-стопом проплазмивать. Делать Опа. делать прыжок, скорее всего, на вот этой платформе нам не нужно. Мы можем сразу отлетать на вот эту платформу. Здесь, возможно, как-нибудь да, сделать даблджамп, например... Но здесь, если у нас достаточно скорости, сделать даблджамп. И вот здесь обогнуть, залететь сразу на ту платформу. Как вариант. Давайте чекнем телепорт. Ой, как долго. То есть здесь у нас телепорт именно вот на этой вот сером стекле, да, то есть в теории можно попробовать сделать даблджамп сразу залететь туда и получается что мы вот эту вот долгую нудную часть, мы ее полностью пропускаем с этой плазмой, залетаем сюда, здесь э, сразу, естественно, с прыжка плазмим сюда, здесь тоже можно сделать буст по приземлению, сразу плазмить сюда, здесь можно не подлетать так высоко можно наверняка, я уверен Просто набрать достаточно скорости. Сделать там прыжок. Так, это высоковато. На краешек бы. Ой, уже БС кончается. Ну, с джампом да, либо как-то реально побольше скорости, если с ГБ начинать, например. Да и плазма у нас не осталось, Давайте еще раз. Ну, карта небольшая, можно побегать подольше, а то опять обзор карты 2 минуты. Мне, мне даже неловко. Здесь мы, в общем-то, можем просто прострейфить. В ну, Луку-3, естественно, роуты без всяких там даблджампов и ГБ будут. Далее здесь мы падаем вниз. Можно сделать ГБ и начинать плазмить по стене. Сделать здесь прыжок, например. Или без прыжка совсем, да. Если хороший угол поставить, сразу до сюда доплазмить. И поднимаемся наверх сразу на финиш. Ну вот даже 38 секунд. Это я еще очень медленно все сделал. Но я думаю, что около секунд 20. Давайте посмотрим демки. Кстати говоря, давайте для начала чекнем. Знаете, что? ЦСК 2005, Ричус 25, да? Давайте посмотрим, если кто-то перебил, то мы не будем эту смотреть демку. Если не перебили, то мы эту демку посмотрим, так как это топ-1 времени 25 но кому я не знаю давайте ее наверное все равно последнюю очередь посмотрим раз я не ней заговорил потому что все такие о нам интересно что там аурум сделал аурум да очень старый если что с 2005 года а то и ну раньше гораздо играет так ну ладно давайте посмотрим начнем с руку 3 керв чайно 44 секунды посмотрим что q 3 здесь можно придумать Ну, собственно, ничего нового, да Делает плазмоджамп, чтобы наверняка долететь Поднимается Ой, не поднимается с первого раза С первого раза Сразу, сразу можно начинать плазмить топат. Тоже верно, это, об этом, это я пропустил Как-то, ну, демка совсем, конечно, кривенькая Вот на прошлом варкапе все молодцы Вот все красавчики и демки были чистые а здесь что-то опять опять начинаете меня расстраивать но все неплохо углы вроде хорошие граната не очень хорошо получилась, вроде ну как-то с горем по плану до финиша добрался кузлех 39 и 4 давай кузлех на тебя вся надежда начинал плазмить вверх Так, все, я аккуратненько, тихонечко, по боковой рампочке прошелся, тоже сразу плазмит напад. Еле как залетел, прям впритык. Так, спиной даже угол не очень правильный. Слишком, слишком вправо смотришь. Хотя здесь сейчас, может быть, был и ок, но слишком вправо как-то. То есть у тебя плазма... У тебя первый угол хороший, а второй у тебя не очень был. Ну, хорошо словил гранату и финиш. Нормально, нормально. Отрывы хорошие, да? Смотрите, у нас отрыв каждая демка с каким-то отрывом приличным. Кроме вот этих двух демок, где отрыв всего 200. Ну, дойдем. 35,7 мразоров на 4 секунды. 4 секунды. Так, тоже тихонечко. Взял патроны, патроны наверное не особо нужны, потерял очень много на этом времени, несмотря даже на то, что потерял еще и то, что долго по рампе скакал, там тихонечко прыгал. Здесь углы более хорошие у нас, здесь естественно стрейком рисковать никто не будет. Ну и хорошая граната. Кстати, интересный момент. Все делают... Давайте я еще раз зайду. Все делают э, очень правильную вещи, которые которой не сказал. Здесь старт начинается вот здесь. Да? Он начинается не, не сверху где-то, как бы тут не коробка, а просто триггер вот так э, положен. Стало быть, чтобы вам э, э, как бы выиграть немножко времени. Как все правильно делают. Можно сначала подниматься наверх, а потом уже начинать плазмить... Сторону, при этом набирая гораздо больше скорости, потому что мы будем, получается, плазмить с более правильным углом э, для, для, именно для набора скорости, если мы будем находиться выше. То есть здесь мы диагонально плазмим, например, да если начинаем диагонально, и мы набираем скорости меньше, а поднимаясь чуть-чуть наверх, а потом уже начиная плазмить, мы набираем скорости больше. Это правильный момент, все молодцы, об этом я не сказал и вот сейчас вам говорю. Ну, просто вдруг кто об этом не думал, но просто видел и решил сделать так же, я вам объясняю, что так более правильно и так более быстро. 33-3, ну-ка, из Японии. А вот тут уже диагональный, видите, ему приходится сохранять чтобы высота была, у него было 3 ступсов всего, он скорость не набирал. Углы хорошие, плазмит он отлично. Здесь тоже верно, что чтобы быстрее упасть, можно плазмить вниз. ну и финиш очень-очень хорошо чистенько очень классно где еще взять секунду я не представляю сейчас у вовки подсмотрим нуки расскажем в японию письмецо голубям отошлем и он сразу улучшит свой тайм 31 9 вовка тоже начинал чуть-чуть наверх а потом уже набирал скорость и это дает свой свой плюс Углы хорошие. Чуть не зацепил там телепорт. Плазмил по сине, а не стрейфил. Вот здесь много потерял, что сразу на гранату не попал. А в целом очень быстро. Еще такой момент, ребята, я вам тоже сразу покажу. Ну, по ходу демок давайте, да, разбирать какие-то моменты, потому что это важно на самом деле. Вот, по крайней мере, у Вовки встретилась пока что, у Вовки, что ты приземляешься, как бы, да, откуда-то приземляешься, и сразу начинаешь вот так в сторону плазмить. Если у вас есть место сделать пару шажков, эти пару шажков надо делать, особенно в eq 3 да и в ЦПМ, но ну, в ЦПМ ты набираешь вдоль стены чуть-чуть побыстрее, чем в ИКУ-3 То есть у а мгновенно почти 340, там 320 сразу В ИКУ-3 нужно чуть больше шков сделать И это тоже дает свои плоды, потому что э, вы пешком ходите по крайней мере с нуля, чуть-чуть быстрее, чем плазмите. То есть в ИК-3 в тех случаях, где ты приземляешься и сразу плазмишь по другой стене, нужно сделать пару шажков, а потом уже начинать плазмить. Так будет скорости гораздо больше, это гораздо быстрее. Еще, еще можно, если ты приземляешься, делать вообще типа как серкл, То есть вот так я видел, делаю, да? Ну, не то что видел, где-то и так пригодится. Но здесь уже нужна определенная сноровка, чтобы сразу угол поставить хороший. Ну, вот, то есть можно таким образом. В Q3 так тоже делают. Ну, посмотрим, вот посмотрим топовые демки, да, и, возможно, вот эти 200 как раз, возможно, да, если даже уловки быстрее. Это роуд сам по себе, то есть он там и поплазмил на финише, да, хорошо. То Томми, возможно, сделал все то же самое Но при этом не сразу начинал плазмить от, от стены Поэтому у него такой плюс Но ну, давайте посмотрим 31.7 Так, забыли немножко, бывает Поторопился Тут плазмил кверху, потом в сторону стрейфон нормально долетел Углы хорошие вот он прошелся чуть-чуть пешком и еще раз прошелся чуть-чуть пешком. И здесь, ну, точно такой же роуд, собственно, как я и предположил, потому что разрыв достаточно интересный, 200, да. И на финиш. И гранату, гранату. Возможно, там он именно 100, например, да, взял. С, с того, что он походил пешком и у него получились эти моменты немного быстрее. А другую сотню он, предположим, взял на финише, потому что взял гранату сразу, а не ходил вокруг нее там, да, разочек. Ну, как-то так вышло ловки. То есть вот этот момент, видите, он все равно решает. Мы же, это же дефраг, мы играем на фреймы. Все фреймы надо сейвить максимально возможным способом. Ну да ладно, 29.6. Две секунды, разрыв. Асит. Поздравляю, кстати, Томи Стоп-3. Постоянно забываю говорить. Тоже поторопился. Так, И что-то не понравилось. И вот пошло, тоже кверху. Намного больше скорости. Скипнул один прыжок, сделал плазмоджамп. Хорошо. То есть больше скорости с плазмы вам дает вот такие вот возможности. Углы хорошие с плазмы. Тоже плазмил вниз. То есть каждый фрейм вообще максимально выжит. Вот сюда. Все максимально быстро. То есть скипнул прыжок, плазмил вниз. Углы хорошие, тоже не, начинал плазмить не сразу же после приземления а чуть-чуть надо набрать еще пер, пер, первую свою скорость, да, 3 ступсов Но тем не менее, казалось бы, да, быстро, но есть еще быстрее, на 4 секунды. Давайте посмотрим. FPS Пакистан, это вроде как Иван у нас. Так, вообще по двум стенам. Но Иван профессионал, тут уж, конечно, говорить нечего. И углы у него все безупречные. Очень много здесь скорости. И здесь нон-стопом плазмит. И здесь нон-стопом плазмит. Граната вверх. Вверх или вниз, по-моему, не имеет особого значения. Единственное, что когда вы кидаете ее вверх, вы, по сути, начинаете плазмить вверх раньше. Но при этом вы плазмите вверх медленнее какое-то время, чем в случае, когда вы кидаете гранату вниз. Ну, спорный момент, я не знаю, это, наверное, кому как удобно. По-моему, нету особо разницы, и словить ее можно одинаково хорошо, что так, что так. Ладно, вы кудри молодцы, демка очень классная. То есть даже вот какие-то, казалось бы, по чуть-чуть там, по чуть-чуть тут, плазмил нон-стоп, там где-то скорости чуть больше и целых 4 секунды уже. То есть на плазме очень аккуратно надо, надо все вот эти моменты видеть, что где ты можешь плазмить сразу, где ты можешь плазмить нон стопом, где ты можешь себя вниз потолкать плазмы, чтобы быстрее куда-то упасть и так далее. Это все нужно обязательно смотреть, ну и замечать, естественно. Так, Horizon AZN 440 из Польши, наш знакомый. Так, плазмил. Интересно. Интересно. Так, это, если что, заявка на приз за оригинальность. Это прям заявочка. Очень долго, конечно, поднимается и... ...долго выставляет углы, готовится к каждому климбу. Но это ничего страшного, потому что лучше сыграть чисто, чем сыграть быстро и криво. Вот вот он представляет просто нужный угол. Он запомнил себе угол, который ему нужен. Тоже гранату не сразу взял, как у Вовки было. Ну, пройдено чисто. И пока что это приз за оригинальность за такой старт. Это очень классно, когда люди находят вот такие вот лазейки. Это очень всегда приятно. 367 начос. Ну, Сразу видно без этого телепорта Но ну, без телепорта, понятно, быстрее Но мы же даем приз Не за скорость, а за оригинальность Не с первого раза начал подниматься Тоже небольшой минус Углы ставит побыстрее Ну, вот единственное, еще в ЦПМ можно, конечно Сразу себя подруливать в ту сторону В которую вам надо плазмить потом то есть у вас же есть э -э, Air Control. А пока что все равно в Кутри раны такие смотрим. Ну хорошо, хорошо. У меня учеба и жизнь в общаге на месяц. Другой фраг откладывается. Люблю бутерроды с колбасой. Давай, сейчас удачи тебе на учебе. Спасибо, что держишь, так сказать, нас в, в курсе. 35.1 кузлях очередной выкутрилический кут... ран будет сейчас я подозреваю так тоже по рампочкам вот он запнулся начинал плазмить сразу с первой попытки и здесь на самый верхний забирался Все хорошо, вниз себя не плазмил. Здесь залетел, взял плазму спиной. И гранату. Ну, чуть-чуть лучше можно было бы словить, если бы она взорвалась прямо под тобой, они а где-то сбоку. Но это не так в целом важно. И хороший, хороший ран. 32 32,8. Улали по полиниус. 3 секунды разрыв. В онлайне тоже диагонально здесь не зацепился на рампах вниз себя не плазмил не толкал а углы хорошие, про углы я вот. Я увижу плохой угол, я обязательно скажу, ребят. Ну и гранату тоже не очень хорошо словил, она взорвалась чуть-чуть. То есть ты был чуть-чуть выше, чем взрыв гранаты. Точнее, не чуть, ты был много выше, чем взрыв гранаты, поэтому она тебя не очень сильно толкнула. Поэтому на финише можно было, мне кажется, конечно, и побыстрее там на сотку две с хорошей гранатой. Но это опять же не критично то есть я просто отмечаю какие-то моменты на которые вам стоит обратить если вы задаетесь вопросом почему у меня медленнее почему у меня медленнее ну вот потому что кузрях почему у тебя медленнее вот посмотри демку лолепов потому что я, я, ну так ну типа такой разрыв и тут понятно что просто быстрее но ну, блин ладно 31.0 вовка так выставил угол правильно никуда торопиться не нужно хорошо поднялся диагонально здесь стрейфом стрейфом естественно чуть быстрее чем по рампе прыгать хорошие углы но вот чуть-чуть опять с углом перебрал мышку увел так сказать здесь углы хорошие и плазмить нужно вверх смотреть чтобы тебя толкало вниз Потому что так тебя не очень сильно толкает, если ты плазмишь просто в себя. У тебя там было, конечно, взгляд чуть-чуть наверх, но нужно смотреть именно вверх, как бы диагонально. Диагонально в стену вверх надо смотреть. Прям совсем диагонально. А демка ран хорошая, ран, ран чистенький, углы хорошие. ЦПМ явно попроще плазмить, чем в ГУ-3. Так, Волканоиду это 4 Полторы секунды. Начинал сразу. Так. Прости, АЗН. Приза оригинальность получает никто. я взял и просто обломал тебе. Вот, вот о чем я говорил. То есть можно сразу подруливать себе в сторону с... следующей стены. Вот так примерно надо вниз познить и сразу здесь завернул очень-очень качественно очень быстро 29 и 4 куда быстрее спросите вы но есть еще куда на целых 11 секунд но мы дойдем Кипиш, третье место поздравляем тебя 28 и 4 челяба рулит так сказать так опять торопитесь не торопитесь не, не надо торопиться в дефраге если торопишься то ничего не получается надо делать все четко и уверенно и не торопиться, не суетиться. Поднимался как будто бы медленно наверх, но возможно так кажется. Тоже подруливал себя в нужную сторону. Здесь просто стрейком. Тоже завернул, все хорошо. И динозавры у нас на четвертом месте онлайн и на третьем на варкапе очень классно очень тоже чистенько но особых отличий я не нашел единственное что вот волканоид сделал этот телепорт и судя по всему у волканоида и плазма вроде побыстрее все побыстрее но судя по всему вот этот телепорт он все-таки гораздо медленнее чем чем могло показаться 26 girl. я мы все думаем не только я что это альмера но это не важно, как бы. Это Альмер. Ну вот про, про что я говорил, можно с даблджампом. Очень много времени это режет. Очень хорошая плазма. Ну вот здесь, единственное, не по стене, это а медленно. Хороший поворот. Демка демка Грена тоже наверх. Ну и CPM, естественно, нужно как-то. Все равно пару фреймов ты пока гранату взял, дошел до стены, прыгнул, кинул. Это все очень долго. Это, это все медленно, ребята. Нужно брать в любом случае гранату. Либо как-то приземляться сразу к стене, взяв гранату и сразу ее кидать. Либо, я не знаю, что-то придумывать для себя, чтобы таких долгих телодвижений и лишних не было, как вот у Герл. Ну, не будем пальцем тыкать, что это, так сказать, с читами, да, пиджачок. Пиджачок с читами. Кто бывает на стримах, тот сейчас поймет. Ну, ладно. 18, 7 Первое место. Поздравляю тебя. Второе место. Конечно, кто бы ты ни был. Girl. Поздравляю тебя с вторым местом. 18.7. же. А ты ж вроде с Беларуси был. Что с тобой случилось, брат? Зачем ты так унижаешься? Ставишь Россию. 18.7. Плей. Кому плей? Не знаю, сам себе плей. Так, поднимается наверх. Очень много скорости, тоже скипает, сразу тоже залетает, подруливает, все правильно. Так, это вот о чем я примерно говорил. плазмит вниз все отлично, углы хорошие. Здесь бы, конечно, ну стопом, но и так сойдет. Тоже почти сразу к стене приземлился и хорошо забрался наверх отлично отлично очень-очень да, классные демки Тел идея с телепортом вот у этих двоих товарищей у азены и но это мне очень понравилось было бы круто если бы сделал кто-то один из вас эту штуку потому что давно вы считаете не оригинальней еще не или ребята очень не хочется поставить кому-нибудь импрессив да не могу да некому ну и давайте аурома раз уж я ее показал Розумбирок из Словакии. Давайте посмотрим, как это проходилось в 2005 году. Да. Чувствуете, олд school? Чувствуете этот скилл 2005 года. Топовый, топовый скилл. Вот. Граната хорошая. Угол ужасный. Угол ужасная, граната хорошая. Классная, классная демка. Ну что, давайте перейдем э, непосредственно к результатам. А, в общем-то... Да, к комментарии, да, по традиции. Девочка, почему одна в 22? Ну, короче, не факт, что это Альмера, но будем думать, что это Альмера, потому что... Э, мы знаем всех, кроме вот нее, да, как бы или него, без разницы. Но это не важно, хватит. Это все не важно, девочка, мальчик, играй честно, а то забаним. Вот и вся суть, как бы нам все равно, мы не, так сказать, не это. Хотя сейчас уже везде все равно всем тоже мальчик ты или девочка, но, скажем так, мы не, мы не евровидение в двенадцатом году, которым ну или что-то типа того, короче, которым кому, мы не кто-то, кому это важно, потому что мы не акцентируемся не как-то сказать не специализируемся на скиле, который зависит от Пола человека. <смех> Будем так говорить. В общем-то, начат сыграл не очень хорошо. По сравнению с предыдущими картами, да, занял 8 место из 9. То есть это, считаю, предпоследнее. Если он до этого занимал восьмое место из 20, то это, конечно, гораздо лучше, чем восьмое из 9. Получает минус 22. Кузле, Кузлех получает минус 3. При этом еще он э, выходит в плюс. Ну, то есть, ты, типа, Кузлех минус 3. Ну, ты не расстраивайся, вот тебе плюсик поставим. Морзаров тоже отыграл не очень хорошо. Минус 4. Все остальные ма ла ци ставлю вам 5 в дневник а зену волканоиду ставлю 6 а тебе герл ставлю 5 пока что карандашом все ребят, всем спасибо Всем удачи, сейчас наверняка идет стрим, мы, точнее я, ну может кто-то там будет, может Димон э, захочет присоединиться, либо я не знаю, кто-то, может я один буду, без разницы. Э, я буду играть э, LKGB Paradise, я думаю кто-то эту карту не знает, кто не знает, заходите, и еще кто не знает, то это... Карта на полторы минуты, где надо делать кучу-кучу ГБ, кучу-кучу-кучу кучу разных-разных -кучу -кучу ГБ подряд. Буду я играть зачем? Давайте я вам сразу здесь расскажу в конце. В общем-то человек, который Омега-Кон, который сейчас там на втором месте. Он говорит, что я сделаю там ВР, как когда я сделаю там ВР, я забью на Дефраг мне не буду тыкать пальцем да кто мне написали э, в личные так сказать сообщения в приват вуди уважаемый пожалуйста не могли бы вы улучшить свое время на гб Парадайс, чтобы вот этот молодой человек не уходил из дефрага, потому что он очень классный а он хочет уйти нельзя этого допускать я говорю конечно конечно я сделаю все что в моих силах сказал я и собственно запланировал себе поиграть гб парадайз не то чтобы я буду весь стрим играть гб парадайз но я надеюсь что и я, у меня будет получаться сегодня бусты, и мы получим классный контент с чистейшей демкой на гб Paradise, но это, конечно, вряд ли. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи. И старайтесь лучше.